Здорово бандиты, с вами Панда. У многих из вас встает такой вопрос о необходимости или наоборот о ненужности создания собственного сайта. Давайте обсудим это подробно. На мой взгляд сейчас намного актуальнее иметь канал на YouTube и паблик вконтакте, чем свой сайт. Особенно если вы начинающий ютубер, начинающий музыкант, еще кто-то. То есть сайт не принципиален. Легко заработать и быстро на сайте сейчас практически невозможно, если это не какой-то интернет-магазин, который там какими-нибудь ключами рандомными торгует. Но это совсем другая бизнес-модель и совсем другая история. Если мы говорим о сайте, который так или иначе можно назвать контентным, то есть сайте, на котором много каких-то статей, интересных материалов, каких-то гайдов, то поверьте мне, это очень плохое решение делать сейчас сайт. Конкуренция супер большая. Это не так просто, как сделать паблик ВКонтакте, даже не, не, не, не так просто, как сделать YouTube-канал. То есть сайт – это очень серьезная вещь, но есть один маленький момент. да. Если вы научитесь делать сайты, особенно на серьезных каких-то движках, ну, на том же самом вордпрессе, да, нельзя назвать его сложным, для тех, кто понимает, WordPress ничего сложного в нем нет, но тем не менее многие люди зарабатывают миллионы на том, что имеют сайты на вордпрессе, да? хорошие контентные проекты. Если вы решите начать э, с сайтов, да, научиться их делать, я начинал когда-то с этого же в 14 лет, я рекомендую вам «Юкос». Это место, где вы можете бесплатно создать свой сайт. Чем интересен Юкас, да? В чем его преимущество? В том, что действительно, давайте посмотрим примеры сайтов, которые тут делаются. Действительно, даже дурачок может создать простой проект на Юкасе. Это его основной недостаток, безусловно, но и основное конкурентное преимущество в то же время. То есть делать сайты на Юкасе очень легко. Это получается достаточно быстро и может сделать. Свой проект практически каждый. Естественно, море мусора, то есть 95% сайтов на Юкосе, это просто бесполезный хлам. Но тем не менее попадаются и вот такие. То есть красивые, полезные, контентные проекты для людей, да, которые, безусловно, находят своих поклонников. Ну и реклама, да, на которой, в общем-то, можно заработать. Сайты с точки зрения рекламы сейчас приносят неплохие деньги, но только большие проекты, тематические проекты, сделать развлекательный сайт обо всем точно не стоит. Так вот. Что я хотел бы коротко порекомендовать в этом видео. Если вы хотите в будущем, да или в настоящем, ну тут больше разговора, мне кажется, про будущее все-таки зарабатывать в интернете, то научиться делать сайты хотя бы вот на Юкосе простенькие совсем мне кажется, достаточно важным. То есть вы поймете много вещей, которые, сходу, обычный человек, которыми не интересуется, да. То есть. Например, вы там научитесь какому-то элементарному кодингу в HTML, да. То есть, ну, грубо издалека поймете, чем вообще занимается, допустим, какой-то веб-разработчик, да. А возможно, вы научитесь верстке, научитесь вставлять рекламу, научитесь там скрипт, э, скрипты какие-то вставлять. Несложные, да. То есть научитесь, может быть, там, э, дизайну, потому что очень сложно работать на сухую, да, то есть, когда нет никакого проекта. Тупо туп, туп на теории выезжать, да. А сделал свой сайт, например, я бы. Что, что на вашем месте попробовал, да? Может быть, какой-то фан-сайт какой-то группы малопопулярной, да? Или какой-то, ну, игровой портал сложно, но тем не менее, можно и игровой, да, особенно если он посвящен, посвящен небольшой игре. Попробовать пописать статьи, получится у вас это или нет. Попробовать позаниматься SEO, получится у вас это или нет. А, попробовать позаниматься версткой и э, программированием. То есть, дело-то в том, что имея сайт, да, тем более бесплатный на ЮКОСе, вы можете экспериментировать. У меня есть знакомые, я не скажу, что их много, большая часть, конечно, побаловалась и забила. Но есть знакомые, которые в то же время, как и я, начинали и что-то добились благодаря тому, что когда-то они делали сайты, в том числе и на ЮКОСе. Это просто бесплатный как бы сервис, поэтому его вот так вот я вам в первую очередь рекомендую. Он себя давно зарекомендовал, поэтому ну, сложно назвать с моей стороны это рекламой. Много, много у него проблем, честно скажу, но это отдельная история. Бесплатный, крутой движок, на котором стоит поработать. Поэтому для тех, кто интересуется заработком в интернете, я порекомендовал бы попробовать делать свои сайты маленькие проекты денег вы не заработаете особенно быстро но понимаете сделав свой сайт у вас откроется целый целый кипа специальностей то есть там модерирование да, сайта а, наполнение то есть контент какие то статьи какие то тексты интересные да. есть, есть стимул научиться писать потому что просто так учиться писать как бы, ну, не очень хочется да seo опять же да, научиться продвигать этот сайт smm тут же можно да, подкрутить научиться продвигать в социальных сетях этот сайт Тут же можно прикрутить другие аспекты программирования, да, то есть веб-дизайн, там, э, в тот же самый какой-то просто дизайн, Photoshop, да, научиться рисовать, нарисовать себе классный логотип, поставить его на сайт. То есть сайт, он будет ставить для вас задачи, если вы будете сами для себя ставить какие-то задачи, то есть вот я хочу в шапке там, не котенка, а собачку, да, вот я хочу здесь такой значок, а там такой, и за счет этого вы будете обучаться. То есть мне кажется, что создание своего сайта это один из лучших вариантов для старта, бесплатного сайта, простенького, там, ну без надежды заработать особо. Но это один из лучших вариантов для старта заработка в интернете, для, для старта обучения. Потому что, как я уже объяснил, да, свой сайт это, – это повод начать заниматься чем-то и учиться чему-то на живом примере. Есть случаи такие, их мало, но есть, когда, сделав свой сайт, начав на этом зарабатывать какие-то копеечки, вы потом придумаете, узнаете, какая тематика будет более востребованной, начнете работать под какие-то партнерки, продавать трафик. И, в общем, добьетесь некоторого успеха. Вот. Я не знаю, стоит ли рассказывать конкретно более подробно про разработку сайтов там на Юкосе, на том же самом, на WordPress. Напишите в комментариях, насколько вам это интересно. Но ну, просто я вам самым активным, скажем так, в качестве совета рекомендую попробовать хотя бы бесплатно подставлять свои сайты. Ну и ваши вопросы по поводу создания сайтов, опять же, приветствуются в комментариях. Напомню, я в 14 лет начинал, в общем-то, именно с этого, и во многом благодаря этому я дошел до того, что имею сейчас.